Кто тут? Здравствуйте, добрый день. Привет, Никонорыч. Кусто? Да это я, Гаврюша. С Рождеством тебя и Новым Годом наступившим. А, это ты, племяш? Здорово! Да ходи, да ходи. я как раз тут вот по хозяйству. Я думал уже калипса ко мне приплыла. Да, не узнал ты меня? Да не снимай! Проходи так! Здорово! Давай! Как твои дела-то тут? Нормально! Хорошо? Молодец! Давай-давай, садись! Садись, присаживайся! Давай, ой, как ты? Разглядеть тебя хоть! Ой! вот, доехал наконец-то тебя! Ой, ты стал такой большой! Кстати, я сейчас уберу это все тут дело! Давай, может, самогоночки за По 25. О, не, Никонорчи, я не пью. Я не употребляю алкогольные напитки. Может быть, у тебя есть какой-нибудь смузи? Какой, блядь, нахуй смузи? Ты что, ты в деревню приехал? Вот самогон только. Ну Никонорч, но это сейчас очень модно популярно на столице. Смузи и все остальное. Может, у есть какой-нибудь чай там хотя бы, я не знаю. Я люблю вот какой-нибудь фруктовый какой-нибудь. Может, крокодей у тебя есть? <пл> бля, пиздец, какой крокодей? Ты в Египте. У меня есть свой чай, я хочешь я заварю. Похоже на крокодей. Будешь? Давай, ладно, завари. Какой есть у тебя, я выпью. Сейчас, подожди, сейчас чайник с печки сниму. Сейчас заварю. На, пей. Ой, какой ароматный у тебя чай. Как в Египте прям. Очень вкусно. Я вот привез тебе чуть в гостинцев. попью с чаем. Лепцы. Ну давай, за встречу. Чё, Чайком хотя бы. Будь здрав. Давай, твое здоровье. С Новым годом наступившим Рождеством. Здоровья тебе. Давай пошла М -м -м. вкусный у тебя чай спасибо давай сало домашнего съешь с хлебушком не каналич я я мясо не ем не ешь мясо мне хлебцы такие Что, пи -пи -пи -пи -пи -пи? то есть веганы ну и ешь свои хлебцы тогда ладно так уж и быть не пьешь, не пьешь, пей чай, КрКД. Мой домашний. Что-то меня замутило. Где у тебя туалет? Сходить. Что-то это мне с дороги, наверное, плохо стало. Может, чай с вашего. Да нет, чай, что-то. Не, чая, не что знаю. Будешь тут это, это хлебцы твои. Я не знаю. Проводи мне туалет, делай тебе туалет, покажи мне. Я быстро сейчас. Идем, сейчас я тебя провожу. Пойдем. Давай, вставай, чувак, засился ты. Давай, стреляй на улицколм. Сейчас очки возьму, так. А то без очков совсем плохо. Идем, идем, давай. Выходи, давай. че то блядь, сынок. Подожди, дядь. Котушка, аккуратно, давай, пойдем Сюда. О! Ты ебаный, тебе лок. Как корова на льду. Ой, чё ты. Чё ты как развалился как здесь? Крыло. Давай, поднимайся. Не пойму, где я. Не обосрался случайно? Не обосрался, нет, это Все хорошо. Где я? Ты кто? Ой, че ты вообще? Никого... А Я ты, как тебе? Похорошело? Смотри, я еще принесу самогоночки. Сейчас давай закрепим, думаешь поможет? Очень хорошо, когда расстройство желудка <coughs> чуть самогоночки, очень хорошо закрепляются. Ну не знаю, я не пил давно уже, я просто не знаю, если поможет. Выпьешь легче, честно, я тебе говорю, я старый знаю толк в этом, поверь мне. Сам гнал, да что? Ну, давай, говорю, чтобы здоровье тебе в новом году. Въебал бы сальца, Заедись. С чесночком. Вот бульон, суп варю. Будет супчик у нас вкусный. С похмелья. Хорошо зайдет. На ребрышка свиных. Хорошо. Что-то меня тоже это расслабило. Ооо, Сейчас я приду, тоже пошел. Иконольеш, ты вроде чай не пил. Тоже пойдешь, сходишь? О, прилягу. Посплю. Ай, сейчас приду. Хорошо. О, как. Говорю, что ты тут не скучал. О, спит. Тихому надо. Уснул боярин. Надо прикрыть. Вспомнили, друзья мои, вы на канале Кукс Браза Хукс. С вами, как обычно, Димас, оператор Антон. Мы здесь все всегда. Сегодняшнее видео мы сняли для вас, для того, чтобы дать понять э, тем людям, которые живут в городах, чтобы они не забыли своих близких родственников, которые живут на селе, в деревнях, чтобы приезжали к ним хотя бы в праздники. Новый год, Рождество и подобное, чтобы дома было тепло уютно. Но это видео э, не о еде, не о готовке, это просто такое вот смешное новогоднее видео. Не забывайте своих родных, всегда навещайте, приезжайте к ним, где бы вы не были, оставайтесь всегда людьми и будьте здоровы. Самое главное, как говорил наш президент, всегда будьте здоровы. Всем сколько привет. Здоровья Богатырского! С вами была банда Кукс Бразер Хукс. Всем удачи, увидимся на нашем канале. С Новым годом всех и с Рождеством!